Всем привет! Сейчас мне много задают вопросов по курсу, пишут в соцсетях, девочки в анкете задают. На один вопрос мне показался интересным, и я сразу отвечаю на него, записываю это видео. Вопрос звучит так: подходит ли моя система питания для женщин, состоящих в браке, то есть для замужних? Отвечаю просто. Кратко подходит статус женщины не является препятствием для решения вступить на путь здоровья и молодости более того для ее семьи преимущество в том заключается что когда женщина встает на путь молодости и здоровья смотрит вдаль в долголетие то она естественно подключает автоматически всю свою семью близких мужа детей всю свою родню подключает ей же интересно не одной там быть а всем вместе так вот я не сторонница диет это во первых и нет никаких диет в курсе которые которые я бы предлагала но мы исключаем три продукта всего лишь три продукта которые создают запас жира в нашем теле взамен я как обычно предлагаю список продуктов и плюс альтернативное питание на самом деле это обучение культуре питания только и всего и человек выбирает именно то, что ему подходит, лично ему, из всего списка, из всех вариантов того, что я предлагаю. Это, во-первых. Следом от этой же девочки идет вопрос. Но мужчины также любят мясо, хотя я о мясе вообще ни, ничего не говорила. Так вы же сказали, мужчины любят мясо. А вы-то здесь при чем? Пусть они любят, готовьте им мясо. Пусть кушают мы и наши мужчины то, что они любят. Ну вы здесь ни при чем. Вы девочки. Так вот, знаете, вопросов на самом деле много. Я даже не ожидала, что будет столько вопросов, потому что в первых потоках, в этот четвертый поток, как-то не было столько вопросов. Наверное, не так актуальна была еще эта тема. Я решила провести прямой эфир. Воскресенье в Инстаграме. Анонс я размещу раньше на своей страничке в Фейсбуке и в своем аккаунте Инстаграм. Приглашаю всех тех, кому интересна именно моя тема естественного омоложения, мой путь, принятие опыта, моего опыта. Поэтому приходите, заинтересованные люди, я буду очень рада пообщаться с вами, рассказать о курсе и об организации, как, как будет все происходить. Более, может быть, доступным языком, потому что вопросы тоже странные возникают у девочек, именно по вопросу участия, как это все проходит. Поэтому я все очень подробно, очень просто объясню, чтобы вам было все элементарно понятно. Ну и все. До встречи. С вами, как всегда, я, Ольга Мира. Пока-пока.